Всем привет! Сегодня я продемонстрирую как делать прическу Боб без градиента длины. Все будет одной длины. Я также буду стричь щелку. Я покажу несколько приемов, как сделать линию среза максимально ровной. Надеюсь, вам это пригодится. Я также покажу, как работать с новым средством Paul Mitchell Invisible VR. Буду рад ответить на ваши вопросы, оставляйте их в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Итак, начинаю с разделения волос на секции. Чтобы результат получился четким и аккуратным, необходимо сначала очень аккуратно сделать разделение. Это важный этап в создании такой прически. Начинаю с пробора, проходящего через центр. Затем от него провожу по одному горизонтальному пробору справа и слева. Использую ножницы Mizotony Steven Moody Edition. Лезвия этих ножниц очень тонкие, также присутствует металлическое напыление. Они очень хорошо захватывают прядь волос и линия среза получается точной. Это то, что мне нужно. Я делаю основной срез, затем кончиками ножниц подравниваю длину. Только убедившись в том, что справа и слева длина получилась одинаковой, перехожу к стрижке новых прядей. В этой стрижке важно контролировать каждый шаг с самого начала. Делаю новый пробор выше предыдущего. Когда я стригу волосы на левой и на правой стороне, ножницы держу по-разному. Я всегда ищу способы держать ножницы так, чтобы мне было удобнее. В итоге стрижка получится более сбалансированной, ровной. При стрижке прядей, которые лежат правее, я меняю положение руки, направляю ножницы в противоположную сторону. Таким образом мне приходится высоко поднимать локоть, и мне удобнее работать. Возможно, кому-то из вас будет полезен этот прием. Еще выше делаю подковообразный пробор и отделяю новую порцию волос. Необходимо отделять для стрижки тонкие порции волос. Каждый новый пробор не более, чем на дюйм выше предыдущего. Тогда при стрижке будет легче следовать заменяющимся контуром головы. Если отделять слишком толстые пряди, при работе ножницами возникнет давление и прядь сместится, в результате линия среза будет неровной. Я отделяю тонкие порции волос и продолжаю следовать линии среза. Такая послойная стрижка хороший вариант для отработки многих навыков. В ходе создания такой стрижки можно научиться правильно работать расческой, создавать нужное натяжение. Кроме того, вы поймете как быстро замечать неровность среза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 Отделяю волосы в зоне челки, закручиваю и закалываю. Стричь челку буду чуть позже. Сейчас я стригу порцию волос, которая начинается выше остальных, ближе всего к зоне челки. Здесь работаю кончиком ножниц, это делает срез более мягким. Кроме того, при таком способе стрижки не создается давление на прядь волос, прядь не смещается. Большую часть работы с челкой я сделаю на сухих волосах. Пока волосы мокрые, только задаю нужную длину. Создаю лишь легкое натяжение с помощью расчески, не оттягиваю челку слишком сильно. Нашу средства Paul Mitchell Invisible Memory Shaper, чтобы придать прическе текстуру и подвижность, оживить образ. Для стрижки с такими четкими линиями это совершенно необходимо. Средства линейки от Пол Mitchell отличаются тем, что они совершенно незаметны на волосах. Волосы выглядят нетронутыми, естественными. Присушиваю волосы, использую контур головы для придания гладкости и легкого изгиба. То есть, по сути, заворачиваю голову в волосы. Также использую щетку, чтобы придать немного объема у корней. Поочередно зачесываю волосы в разных направлениях вокруг головы. Получается форма, мягко обрамляющая лицо. Прохожу по волосам утюжком, нижние края пряди немного скругляю внутрь. Так мне будет легче проводить сухую стрижку. Заметьте, какими блестящими стали волосы. Слегка приподнимаю челку расческой с редкими зубьями. Не создаю излишнего натяжения, иначе появится много ненужных слоев. Делаю ровный срез всей поверхностью лезвия, держа ножницы горизонтально. кончиками ножниц подравниваю срез основной части стрижки. Делаю это в течение нескольких минут. Выискиваю несовершенства и устраняю их. Имеет смысл делать это именно на сухих волосах, так как мокрые волосы лежат несколько иначе. Использую пудру Paul Mitchell Invisible VR Pump MIAP, чтобы придать прическе объем и структурность. Это средство преображает даже такую четкую стрижку с ровными линиями. Вы видите итоговый результат стрижки. Здесь сделана гладкая укладка. Надеюсь, видео было вам полезно. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. До скорой встречи. Спасибо за просмотр.